Эй-ей-ей, -эй -эй. здорово нигеры с вами, как всегда Крипер Топс. Короче вы просили сделать патч на ХТ опять. Ну что ж, они а пойти ли вам нахуй гниды требовать? То есть я его конечно сделал. Как всегда рассмотрим требования этого шедевра. Пока я их буду искать, мой кореш вам рыбчаку зачитает. Что за? У моего деда на компе такие комплектующие. Ну раз вы просите. Короче нам нужен второй интел. Видеокарта от видео 9800GT и 64 гига свободного места. Итак приступим. Если у вас эти комплектующие то спокойно играйте. Если же нет, то качаем патч в описании игра там же. Затем устанавливаем от имени администратора и ждем двух недель усновки. Затем ищем папку игры и она находится в проводнике. Кидаем туда патч. И запускаем игру. Ой что это такое? Но зато 45 fps. Если вам понравилось ставь лайк и подписывайся и жми на колокольчик. Всем пока.